Всем привет с вами Кирик, сегодня я вам покажу новую шляпу такую а насчет видео, насчет видео я просто не смог записать сегодня ну вообще во всей этой неделе поэтому сорян пацаны что так долго не было видео так что простите меня ну вот новый короче международный Федора Филиппины, я его конечно беру Опа. такой мини короткий ролик про вот эту шляпочку да. Вот такая вот шляпка. Она, короче, идет в коллекцию. Вот. Вот так она будет выглядеть на вас. Вот сейчас. Вот. Вот. Вот так вот. Золотое прям такой классное вообще. Кому тоже нравится лайк. Классно вообще. Вот. Ну, что могу сказать? Вещь классная. Берите. Ссылка в описании. Ну а с вами был Келик, всем пока. Ну и конечно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все, всем пока.